Уважаемые коллеги читатели, добрый день, воскресенье 11 часов и как всегда я с вами профессор Пучков в прямом эфире и сегодня у нас с вами будет совместный прямой эфир вместе с нашим врачом, с доктором, руководителем отделения, сейчас я как раз его подключаю, с руководителем отделения флебологии, кандидатом медицинских наук, Даньковым, Сейчас подключаюсь, еще раз, ага, отлично, да, да да, да, да, да, да. с Даньковым Дмитрием Васильевичем. И вот я вижу, если можно чуть-чуть камеру направить пониже, да, чтобы, а то у вас э, больше, Во, вот так, чтобы, да, да, да, было видно хорошо. Все прекрасно, отлично, может быть, немножко со светом, потому что что-то у меня бликует такое ощущение, нет? Очень много света, да? Да, да, да, да, да. Можно, да, да, можно его убрать Как раз, как раз нам, к нам присоединяются наши слушатели Я со всеми здороваюсь Мы сейчас одновременно Я постарался э, вывести на два телефона вот, Чтобы у нас одновременно шла связь И в инстаграме, вот, и вконтакте Поэтому вот так уже у нас лучше Отлично вот, все присоединились, да, и я думаю, что мы можем потихонечку нач начинать. Тема нашего сегодняшнего прямого эфира ⁇ это хронические заболевания Вен. Вот, и а, мы все прекрасно об этом знаем, о том, что существует сейчас достаточное количество методик, чтобы красиво, эстетично, малоинвазивно выйти из этой ситуации. Вот, и как раз специалист, который занимается постоянно этим и пишет научные работы на эту тему, у вас есть как раз у наших слушателей уникальная возможность позадавать ему вопросы и в плане, так сказать, может быть коротких каких-то вопросов и теологии, патогенеза, но больше мне кажется, именно чем это проявляется вот, какие методы лечения в настоящее время есть, что относится как раз к косметическим жалобам, что относится к функциональным жалобам, что уже к такой органике которую непосредственно 100% надо обязательно лечить к чему ведет эта проблема, если ей не заниматься, какие-то, так сказать развиваются серьезные осложнения как из этих серьезных осложнений уже потом выходить, но ну и самое Главное применительно непосредственно так сказать, к нашей теме, да, то есть мы должны с вами четко создать э, алгоритм, то есть что делать пациенту в, то или, в той или ином э, случае, вот, куда обращаться, какие методы исследования нужно в данной ситуации сделать, насколько они информативны, вот, так сказать, и э, каким образом можно в данной ситуации пациентам этим помочь. Да, то есть вот Это очень важно. Еще раз говорю о том, что мы вместе работаем в швейцарской университетской клинике, город Москва, записаться можно консультацию по телефону 8 985 2 1087 985 2 1087. Вот, или напи написать в контакт непосредственно в личку врачу а Дмитрию Васильевичу. Вот или а, это самое значит позвонить еще на ресепшн клинике. Ну что, Дмитрий Васильевич? Я такую преамбулу: да, я да, да, да, да. И вам уже слово. То есть, вообще, что это за проблема? вот так сказать, как с ней жить и в каких случаях нужно действительно обращаться к врачу. На самом деле проблема очень актуальна, потому что хронические заболевания вен в каком-то их проявлении, они затрагивают по статистике до 70% взрослого населения разных стран. То есть в тех или иных проявлениях, это может быть так называемая венозная недостаточность, это могут быть различные расширенные вены на ногах, это а, проблема охватывает большую часть взрослого трудоспособного населения одна из частых проблем с которыми пациенты обращаются это либо какие-то неприятные ощущения в ногах, это могут быть разные разные проявления тяжесть, более, оттечность или же различного калибра различного размера, измененные, расширенные вены, которые пациент у себя на ногах видит так или иначе все это относится к одному, одному большому термину хронические заболевания вены это термин, который принят ассоциаций флебологов России и также используется и у флебологов международного класса. Так или иначе, все эти ситуации, они, конечно же, требуют и диагностики, и иногда лечения с точки зрения профилактики предупреждения осложнений варикозного решения вен, или же это может быть просто улучшение качества жизни и улучшение эстетики. <coughs> в двух словах скажу, для чего, в принципе, мы Должны ликвидировать варикозные расширенные вены на ногах. Особенно важно понимать, что наличие варикозных вен, выступающих, побухающих в виде узлов, это не эстетический вопрос, как многие люди думают. И я очень часто слышу это от пациентов. Это именно вопрос лечебный. Эти вены могут быть источником как неприятных ощущений, симптомов, так и образования тромбов. Поэтому устранение этих вен – это не просто улучшить внешний вид, это именно лечебная цель – не допустить прогрессирования, нарастания, увеличения размеров, перехода из одного клинического класса другой, в, да. в другой. Их у, нас, да, у нас их всего шесть, и если этой проблемой не заниматься, то постепенно этот процесс будет нарастать и переходить из одного класса в другой, и рано или поздно пациент все равно столкнется с необходимостью обратиться к флюбологу, но это будет просто потерянное время, гораздо проще этой проблемой заниматься на ранних клинических классах, ну, в начале процесса, нежели в продвинутой запущенной а, стадии. А, вот, а... вот вы смотрите, да, вы сейчас, вы сейчас говорили о визуальных признаках, да, то, то в принципе, на что а, пациент может обратить внимание, условно говоря, каким-то образом поставить себе предварительный Диагноз, да, и прийти к флебологу. Но у нас еще, кроме наружных вен, есть еще и внутренняя системы вен, да, то есть там, где действительно человек может и не знать о какой-то проблеме, да. Вот что может возникать там, в глубоких венах голени, бедра, и, насколько я понимаю, то есть эти как раз проявления осложнений осложнения это наиболее опасные, да, даже более опасно, чем, да, так сказать, Варикоз наружных вен. Вот что должно насторожить, так сказать, пациентов, да, ну или условно ряд так сказать, наших там потенциальных слушателей, да, так сказать, какие проявления, какие клинические симптомы, да, так сказать, которые немедленно бы говорили о том, что нужно обратиться к врачу-флебологу. односторонний, несимметричный отек голени. Это косвенный признак тромбообразования в венах. Действительно, как Вы правильно сказали, у нас есть поверхностная и глубокая венозная сеть на ноги, и они друг с другом сообщаются. Сообщаются в разных местах. Это может быть голень, на уровне подколенной ямки, на бедре, выше. И э, варикозные вены, которые могут образовывать тромбы, вот этот тромбопроцесс в том числе может переходить через эти места соустии на глубокие веты. А любой эпизод образования тромбов, он по сути является экстренной хирургической патологией, но особенно опасен, конечно, переход тромбопроцесса на глубокие векы. Вот этот процесс, он развивается, как правило, остро, стремительно, он может развиться по очень-очень разным причинам, в том числе по, по, вследствие наличия варикозных век на ногах, которые мы видим снаружи у себя. Вот эта ситуация, в любом случае, какой-то подозрительный отек, боли, не какие-то тянущие, не острые какие длительные боли, боли а с варикозными венами снаружи или без, даже uh -huh. тоже бывает, вот это повод срочно срочном порядке обратиться к срочно в срочном порядке также нужно будет сделать ультразвуковое сканирование, УЗИ. И в идеале, чтобы это был один специалист, то есть люди, mm -hmm. которые смотрят вены и хребовок, это должно быть в современных вместе. Век, да, одно mm -hmm. лицо. да. Да. да. Правильно выбрать тактику лечения. Ну, а то есть как бы а, самое главное основное метода исследования, да, особенно в глубоких вен, то есть это ультразвуковое исследование на современном ультразвуковом аппарате, так называемой доплерографии, да, то есть как, где мы можем абсолютно Четко поставить диагноз, да, и определиться, что же делать с пациентом дальше. Или какие-то еще есть методики обследования, так сказать, которые можно в данной ситуации применять? Вот. Или как правило этого достаточно там в 90 процентов случаев? В рутинной практике, да, УЗИ это базовый, самый важный метод в диагностике и в пальпологической практике. Также иногда нам целесообразно проверить, даже иногда в срочном порядке, проверить анализ крови, в том числе анализ на свертываемость. Uh -huh. Когда мы подозреваем тромбоз глубоких вен, иногда этот анализ нам позволяет действительно уточнить диагноз, подтвердить тромбоз, или же, например, отслеживать состояние пациента на фоне лечения в дина то есть мы эти, эти, эти исследования как первично можем провести ультразвук uh -huh. и коглограмму, да? так и в динамике для оценки эффекта. Uh -huh. а в редких случаях также иногда у пациентов э, требуется проведение либо КТ, либо МРП, uh -huh. но это уже была более м, плановая ситуация, более м, узкая, узкий контингент флебологических пациентов, э, узкая ниша это тоже иногда используется. Но основное, да, это Понятно. Ну и здесь как раз хочется, хочется отметить, да, о том, что просто вот мы, так сказать, там месяц, наверное, назад с травматологом ортопедом, с нашим проводили прямой эфир и говорили про, так сказать, острой ситуации, которая возникает сейчас, особенно зимой, с ушибами, с травмами, с переломами, не дай бог, да, но и в частности ушибы, да, то есть человек упал, вот, и, так сказать, сильно ударился ногой с образованием, так сказать, обширного там синяка. И вот здесь как раз стоит отметить о том, что здесь обязательно надо, наверное, да, сделать УЗИ вен нижних конечностей, потому, потому что даже в отсутствии варикозных расширенных вен, то есть у человека это может быть молодой возраст, да, то есть проблем, в принципе, никаких в данной ситуации с венами не было и нет, но как осложнение удара, травмы и гематомы, в данной ситуации мы можем иметь сдавление вен, да, так сказать, с, тромб, с тромбами в этой зоне, да, и обязательно в этой ситуации должно быть назначено специфическое лечение, чтобы этот процесс не пошел дальше насколько я понимаю правильно да вот если мы вот опять же переходим к реалиям например там сегодняшнего дня сегодняшние погоды да, и той ситуации вот какая может возникнуть у человека вот понятно с этими вещами да так сказать кому а, нужно делать какие-либо оперативные вмешательства и какие вообще малоинвазивные оперативные вмешательства есть вот мы может быть кстати ответим на один вопрос он уже появился у нас в ВКонтакте. елена задала Тромбоз в стадии реканализации два года. Ксарелту отменили. Верно, где это сделали? Обсудим. Причины для образования тромбов, для, для тромбозов. Их очень-очень много. Как вы до того заметили, это может быть посттравматический тромбоз перелом, ушиб, обширная травма голени. Это может быть после полной <coughs> это может быть на фоне варикозного решения вен. Дело в том, что какая причина исходная. Если uh -huh. исходная причина выявлена у нашей а, слушательницы, а, то в какой-то момент да, действительно антикоагулянты, XRF в частности, да, его можно это препарат приобретать. Если же мы не знаем истинную причину тромбоза, тогда а, очень важной задачей является поиск этой причины. Uh -huh. Это могут быть совершенно разные заболевания, в частности гематологические, то есть заболевания самой свертывающей системы. И если пациентка, обследовала, например, у гематолога, и фоновые причины, предрасполагающие не выявлено, то в таком случае действительно антикоагулянты можно отменить. То есть этот эпизод тромбоза можно будет считать единичным случаем, и на этом история закончена. Если фоновая причина отоклипта каких-то других, по каким-то другим заболеваниям, она остается. Это может быть гематология, ревматология, это может быть онкопатология. Иногда действительно прием антикоагулянтов требуется даже постоянно. Но Я это, понял. опять же, достаточно узкая ситуация клиническая, но теоретически, да, определенный прием этого Значит, мы ей в данной ситуации конкретно что посоветуем? То есть мы, мы пока не знаем исходник, да, так сказать, причину, да, то, что у нее было. Пройти соответствующее обследование, так сказать, это надо в любом случае. Если у нее есть желание разобраться, и она не понимает, да, она может написать нам письмо, так сказать, и прикрепить данное обследование, так сказать, на нашу клинику, или можно на мою личную электронную почту, я перекину вам, Проблем тут никаких нет. Пучков КВ, собака, mail.ru на мой, на мой личный электронный адрес или сюда в личку. Да. Если вы эти обследования проходили, чтобы мы взглянули и определились, если вы эти обследования не проходили, вот, мы можем организовать как и онлайн консультацию да, непосредственно с специалистом, то есть Дмитрием Васильевичем. Да, он может обсудить с вами эти вопросы, нюансы а, лечения, терапии и прочее. Все, если вы живете далеко, если вы живете где-то рядом, вот, так сказать, вы можете приехать в Москву, или живете в Москве, вот, оптимально приехать в клинику и пройти очную консультацию, где можно, так сказать, состояние вена оценить в настоящее время сейчас у нас. Вот, и плюс расписать и назначить обследование, то есть то, которое необходимо сделать как раз для более глубокого понимания причины этой проблемы, да, и для коррекции терапии в дальнейшем, что нужно, так сказать, или делать или нет. Вот, такой банальный вопрос, который мне тоже как хирургу задают Постоянно. Как, как, когда лучше делать операцию? Весной или осенью? Да, это частый вопрос. Да. А если мы говорим про хирургическое лечение воекозных вен, какой-то сезонности для устранения грубых расширенных вен на ногах, то сезонности нет. Сезонность есть для коррекции косметической, то есть коррекции сосудистых мелких сердечек, да. но для хирургического лечения... Особенно с применением наших современных малоинвазивных технологий, без разницы, когда будет передача. Uh -huh. uh -huh. Хорошо. Ну что, мы перейдем к лечению в данной ситуации. То есть вот на какой стадии что можно сделать? Я думаю, что это такой самый вопрос, который интересует всегда пациентов. В любом случае нужен осмотр очный и ультразвук. Бывает такое, что а, только на УЗИ мы видим те изменения, те показания к а, хирургическому лечению, которых мы можем не видеть глазом снаружи. Бывает такое, что у пациента явные варикозные узлы на ногах. Наличие хотя бы одного варикозного узла уже говорит о том, что какие-то хирургические методы они показаны. Бывает и другая ситуация, когда мы имеем сосудистые сеточки, а на УЗИ мы видим более грубые изменения, которые еще не сформировали изменения снаружи. Uh -huh. Тогда этому пациенту тоже нужно лечиться хирургически, несмотря на то, что снаружи вроде бы ничего особенного. Uh -huh. Поэтому ключевым моментом является качественное uh, ультразвуковое исследование, uh, которое, опять же, должен проводить именно флюболог, не врач УЗИ, а uh -huh. именно uh, хирург-флюболог, а, в частности, у нас в швейцарской университетской клинике мы работаем на аппаратуре экспертного класса, которая позволяет увидеть все детали, все тончайшие нюансы и понять, в каком конкретном случае пациенту все-таки показано хирургическое mm -hmm. лечение и какую методику лучше нам в а, его случае выбрать. Или же там глобально каких-то грубых изменений варикозных нету. А, и то, что мы видим снаружи, например, маленькие сеточки, это все. И тогда мы можем заниматься косметической компанией. Вот с этого нужно начать. Дальше, так сказать, если есть косметические проблемы, да, условно, вот эти вот расширенные сеточки, это женщина, особенно молодых, очень интересует, и они на, на это обращают внимание, чтобы красивые ножки были, да, так сказать, чтобы выглядело да. это все хорошо. Что в данной ситуации необходимо делать? Каким образом оптимально, так сказать, пациентку вылечить? Ну, может быть, какие-то небольшие расширения венок есть еще отдельно, да, то есть вот где действительно какой-то болезни еще нет, но косметика есть, да, то есть как бы насколько терапевтические мероприятия в данной ситуации, какие-то кремы, вены, так сказать, на вены, да, медикаментозная терапия помогает, физическая активность, я не знаю, то есть еще что-то, или все-таки нужно в данной ситуации закрывать эти венозные коллекторы, да, чтобы, так сказать, это все окончательно ушло. Что в этой ситуации лучше делать? В этой ситуации в любом случае никакие консервативные меры, гели, мази, таблетки, компрессионные изделия. Вот если венозная, элемент вена какая-то сформировалась, все, она от этих консервативных мер, она сама никуда не уменьшится не денется. Будь то сосудистые сеточки или крупные узлы, в любом случае нужны какие-то наши... На Если мы говорим про сосудистые сеточки, да, это тоже очень распространенная проблема. Казалось бы, вроде бы они не страшны для здоровья и жизни, но со временем количество этих сеточек может увеличиться, они могут захватывать, по сути, все ноги со всех сторон, и тогда это становится причиной снижения качества жизни. А, иногда это побуждает пациентку поменять гардероб, это mm -hmm. нарушает эмоциональный mm -hmm. фон. Mm -hmm. То есть этим нужно mm -hmm. заниматься поэтапно, пока у нас не появилась сотни этих сеточек. распространенным mm -hmm. методом и доступным, конечно, является склеротерапия, mm -hmm. которая заключается в точечных микроскопических уколчиках, инъекциях, которые практически нечувствительны, с помощью чего мы эти вены заполняем специальным препаратом а вне от него, ну, грубо говоря, как бы склеиваются, закрываются и постепенно уходят, постепенно рассасываются. И мы внешний вид ноги и, соответственно, качество жизни. Угу. А вот это, пожалуй, самый распространенный метод, который э, и в швейцарской инвестиционной также используются. А, а вот, в, в принципе, это... рекламируют вот эти всевозможные гели и мази, да? То есть для чего это нужно, по большому счету? То есть это профилактические, это если оттекают... Ноги и, так сказать, люди стоят много, да, или там двигаются, да, или это после оперативного вмешательства каким-то образом, да, так сказать, для снятия отека еще что-то нужно, то есть вообще они нужны, смысл в них какой-то есть или нет, потому что рекламы по телевидению идет огромное количество, да, так сказать, ну вот нужно понимать, нужно мазать это или нет в данной ситуации, я не имею в виду мази, которые содержат гепарин, да, условно, ржижающие, да, вот те, которые мы, Применяем при каких-то острых там вещах, назначает врач, там действительно где какие-то флебиты есть, вот. а вот эти вот так называемые венотоники, как их называют. Нет, нет. Ну, к сожалению, мы живем вверх маркетинга, отчасти, да. Но я считаю, что в хирургии это не совсем имеет прямое такое, да? применение. Все-таки мы должны отправиться от нужд именно нужд пациента, настоящих нужд. Эти методы, да, консервативные меры, в том числе веротонизирующие препараты, они могут быть в виде локальных оптических средств гелемази, они могут быть в виде таблетированных средств, они хорошо влияют на венозные симптомы, те самые симптомы, которые свойственны для венозной недостаточности, тяжести, отеки, боли. К концу импульсионного а, дня ноги гудят, хочется их повыше положить. Это очень распространенная проблема, эти симптомы хорошо уходят на фоне как компрессионных изделий, так и а, это а, Эти симптомы есть практически у нас у всех. Да, Я mm -hmm. могу у себя смело подтверждать, что даже у профессора Пучкова иногда есть проявление генатонической недостаточности. Вот. А вот это да. Но они не способны уменьшить или э, ликвидировать те вены, которые приведутся на руках. Это поддерживающая мера, симптоматическая мера это может немножко стабилизировать процесс, замедлить прогрессирование, но то, что сформировалось, нет, оно такое никогда не будет. Понятно. Ну и вот я думаю, что разумно прям, разумно напрашивается вопрос в обычной жизни. Если много стоим, если мы вынуждены этим всем заниматься, женщины носят каблуки и прочее все, то что профилактически делать, чтобы, так сказать, уменьшить проявление варикоза или отодвинуть эту болезнь, да, или улучшить вот то, о чем вы говорите, как вот я, например, операционные стают целыми днями да то есть естественно статическая нагрузка определенно есть что нужно делать какой стиль поведения определенной в жизни изменить да, чтобы в этой ситуации отодвинуть какие-то клинические проявления замедлить болезнь и улучшить просто состояние ног облегчить их вот чтобы лучше что нужно делать компрессионные гольфы, он позволяет, когда мы его используем при именно вертикальных вот таких нагрузках, длительно весь день на ногах, компрессионные изделия, они улучшают венозный отток снизу вверх и будут уменьшать венозные симптомы, будут убирать от симптомы венозной недостаточности. Это хороший базовый метод устранения симптомов и профилактики. Сюда мы тоже иногда советуем добавлять а, венотонизирующие препараты, uh -huh. они используются, как правило, курсами. А... Все это достаточно эффективно, достаточно безопасно, но все равно для правильной установки диагностики и выбора тактики лечения, конечно, передачально. Нет, я, я про филактики, да, да, да, да, но, да, и, но, да, и, в, но и в данной ситуации, не вот, вот мы говорим о компрессионном белье, можно просто пойти в аптеку, купить его или одеть, да, то есть в этой ситуации нет, я думаю, что это тут должен степень компрессии все-таки выбрать врач, да, в данной ситуации. Ну, так, да, потом нужно определиться с размером, наверное, белья, челок в данной ситуации очень... Важно, чтобы это было и не, не было избытка, и не было недостатка, и не слетали, да, потом обсудить и подобрать, потому что у некоторых есть ощущение, что это чулочки до колена, на самом деле они там должны быть более высокие, закрывать ногу всю, то есть вот здесь мне кажется, нужно как раз сделать акцент, что по большому счету, если проблемы какие-то с ногами есть, появляются, хотя еще варикозы нет, все равно профилактически надо сходить к флебологу, надо сделать УЗИ, посмотреть, что с вашими венами есть, и получить как раз а, стандартные рекомендации по личному поведению, изменения образа жизни в данной ситуации, подобрать компрессионное белье, с какой частотой его надевать, в какое время, как его надевать, это же надевается в утренние часы, обязательно лежа, да, желательно, может быть, поддержать ноги вверху, чтобы, так сказать, отток венозный улучшился. Ну, как я понимаю, вот эти вещи все, то есть, ну, если а, есть какие-то проблемы, да, так сказать, то надо это все делать. Делать, профилактировать правильно, да, это как физическая нагрузка, лучше начинать с тренером, да, чтобы тебе правильно показали упражнения и прочее все То же самое здесь, тебя научили своими ногами правильно заниматься, да, то есть, как бы понимание было, чтобы тебе опытный врач объяснил, что эта стадия у вас такая-то, что пока проблемы, требующие хирургического лечения, нет, но чтобы этой хирургии не возникло, нужно делать некие профилактические мероприятия, которые нужно в вашей ситуации сделать то-то и то-то, там, один раз в день мазать мазью, так сказать, или гелем, там, да, так сказать, одевать компрессионное белье в таких-то случаях, обращать внимание на это, если вдруг возникнет это, то сделать вот это, если это, то обязательно прийти ко мне повторно. Ну, я как хирург, то, так сказать, более вот это вот, и как человек, который спортом занимается, да, так сказать, объясняю, вот как я это вижу. Мне кажется, что вот в этом плане было бы логично и правильно, а то мы сейчас скажем, что нужно носить компрессионное белье. Пошли, какие-то взяли там непонятные компании, фирмы, так сказать, не по размеру, надевают, так сказать, где-то там вечером, когда уже отекшие ноги перетягивают они, да, то есть, ну, много проблем, которых, если неправильно делать, то мы можем ситуацию усугубить, не улучшить, а ее усугубить. То есть, в этой ситуации все-таки рекомендации флеболога и предварительный осмотр, мне кажется, будут оптимальными, верными и правильными. А вот с точки зрения физической нагрузки, потому, потому что икроножные мышцы, насколько я понимаю, это как помпа, да, то есть, это мышечное сокращение, которое давит, это самая кровь вверх толкают, да, а мы имеем клапанные аппараты в венах, вот, естественно, что вот эта вот мышечная нагрузка, то есть она улучшает кровообращение непосредственно в нижних конечностей. то есть что вот здесь, в каком, скажем, объеме нужно в данной ситуации делать, как часто профилактировать или какие-то упражнения сделать, если человек сидит за компьютером целыми днем, днями, да, он там бухгалтером работает или еще что-то. То есть вот здесь какие рекомендации ваши в данной ситуации? Совершенно верно. У нас есть такой важный механизм, который обеспечивает правильную циркуляцию и венозный отток от нижних конечностей. мышечно-венозная помпа голени. Очень полезно для профилактики венозных расстройств давать дозированные нагрузки. Это может быть просто обычная ходьба, это может быть беговая дорожка, велотренажер, велосипед. Плавание. Да, плавание, ситуации, да, да. да. Плавание вообще, в принципе, для тонуса венозной стенки очень хороший способ В этой ситуации у нас действительно сокращаются мышцы голени. В толще мышцы мышц голени у нас проходит несколько крупных вверх. и мышцы как бы прокачивают кровь снизу вверх, тем самым ускоряя венозные, улучшая венозный отток. И это будет профилактика вот этой венозной вот недостаточности. Но важно понимать, что если пациент исходно находится в группе риска, например, у него семейные варикозы, у всех ближайших родственников тоже есть варикозные вены, то, конечно, дозированные даже нагрузки, ну, скажем так, вряд ли пациент этих себе навредит, но можно постраховываться уже, опять же, компрессионным трикотажем. Эта нагрузка должна быть именно дозированная, здесь нельзя сказать про какие-то конкретные числовые параметры по продолжительности или там, по весу, еще чему-то. Проще отталкиваться от самочувствия, то есть, если вы даете нагрузку и после этого у вас ноги что-то у тебя еще хуже, гудят, болят, отекают, значит, вы дали, видимо, нагрузку слишком большую. Есть люди тренированные, есть наоборот, поэтому это надо подбирать индивидуально. Для малоподвижного образа жизни, да, вот как мы весь день сидим на, э, за компьютером в офисе, хотя бы раз в час, в два нам нужно немножечко размяться. Да, годичную, mm -hmm. Включилась да, включилась мышечная генезная помпа голени э, и э, ускорила, улучшила отток. То же самое касается и для длительных авиа. Банальная, самая банальная мерка. Ну вот я, например, по себе знаю, да, так, так сказать, если я в операционной стою, и просто моя рекомендация всем, да, то есть если у нас есть узкое, ограниченное пространство, да, условно, ли ваш рабочий кабинет, по большому счету вам нет, некуда выйти там в коридор, начальник не разрешает куда-то в этом, чтобы туда-сюда ходили, да, просто размяться, встать около стола, раз, но вот именно для включения мышечной помпы, то, о чем мы говорим, профилактики варикоза, просто подошли к стене ладонями о стену уперлись то есть лицом к ней встали вот и просто поднимаетесь на нос, носочках да то есть скажем сделали там 10 Раз подъема, вот, оторвали пятку от пола, чуть-чуть походили еще, 10 раз еще сделали, чуть походили еще, там, 10 раз еще сделали. Уже все. Вы уже запустили помпу эту, разогнали кровь, то есть вы включили механизм, который и оттуда уберет, так сказать, кровь эту вверх. То есть вот это очень в данной ситуации важно. То же самое, например, в самолете. То есть вы встали, к своему креслу подошли в коридоре, да, и вот эти вот, так сказать, обязательно, то есть включили икроножные мышцы, то есть сымитировали ходьбу в данной ситуации. То есть это очень важно, вот, бассейн, вообще спорт, то есть, двигаться нужно обязательно, да, чрезмерный спорт, понятно будет наоборот, статику делать, да, и вены будут расширяться, особенно, если с утяжелением делать, штангу, еще что-то где-то, то есть, мы понимаем о том, что венозный отток в данной ситуации ухудшаться будет, а вот циклические виды спорта, то, о чем вы говорили, всевозможные, да, аэробные, то есть, это плавание, ходьба, бег, вот, так сказать, это велосипед, то есть, гимнастика какая-то легкая, то есть, в этой ситуации, конечно, это будет у улучшать кровообращение и будет улучшать кровообращение венок. Значит, мы с вами проговорили про сеточки, то есть как мы в данной ситуации выходим. Да? Следующий у нас, так сказать, если есть расширенные вены. но вот у меня появились пару вопросов, и я думаю, что мы параллельно все-таки будем обязательно отвечать на них, чтобы у коллег и у слушателей было ощущение, что мы вместе все с ними, да, и прямой эфир для них. Наталь... Да, то есть вот, то, о чем мы говорили, это одна. Что это может в данной ситуации быть? Да, так сказать, вот, я так понимаю, что э, дать рекомендацию надо, наверное, идти к врачу, но по большому счету на, на что в данной ситуации стоит обратить внимание? Очень сложная, сложная ситуация. Если это, могу сказать так, что если эта ситуация возникла остро и быстро, это какие-то часы или дни тогда надо в срочном порядке проверяться, смотреть у Хлюбовка и ультразвук. Если, Тем более, если на одной, да, но ноге, ноге да. если это островая возникшая ситуация, то это симптомы подозрительные под работу. Угу. Если эта ситуация развилась сколько-то месяцев или даже лет назад, возможно, это следствие нелеченного рекорда, вот, возможно, это следствие когда-то перенесенного какого-то не ярко выраженного травматического эпизода, а, но также надо понимать, что эти причины могут быть э, и совсем-совсем другие, даже не хлебологические, но надо видеть пациента. Uh -huh. Понятно, хорошо. То есть в любом случае надо к флебологу сходить, УЗИ вен сделать, вот, прежде всего исключить эту, эту проблему, если она хроническая, назначить терапию, лечение и, возможно, оперативное вмешательство, если это острое, то есть это немедленная, наверняка, госпитализация в стационар, вот, и уже в данной ситуации, то есть это более быстрые какие-то мероприятия терапевтического или хирургического характера. А можно ли операцию провести одновременно на обеих ногах? Ирина спрашивает. Того, насколько у вас выражены локальные изменения, насколько у вас много барикозных узлов. Если это, условно говоря, 1, 2, узла на каждой ноге, да, мы можем скорректировать и включить обе ножки одновременно. Mm -hmm. а если это массивный барикоз, и мы понимаем, что обе ноги это займет очень ну, достаточно продолжительное время время во время операции тогда лучше разместить на два этапа но эти два этапа будут с минимальным буквально день два неделю не больше но ну, я вот из нашего да. а... да. угу. из нашего опыта то есть мы можем совмещать эти оперативные вмешательства да даже с нашими хирургическими оперативными вмешательствами то есть мы это, мы это делаем, если так сказать, выраженные изменения есть на так сказать, двух ногах, то опять же мы можем сделать, там, условно говоря, перед оперативным вмешательством основным там, за 3-4 дня пропирировать одну ногу да, и ликвидировать там, где наибольшие изменения, а далее так сказать, провести уже основное оперативное вмешательство и ту ногу, где изменения менее выражены, сделать одновременно с хирургическим вмешательством. Да, вот то, о чем вы говорите, это мы у себя в клинике регулярно делаем. То есть Вот такие комбинации всевозможные. Но здесь нужно обязательно оценивать вместе с флебологом тяжесть и степень, и как раз, как вы говорите, и объем оперативного вмешательства. И самое главное знать, что и у нас будет. Какой объем оперативного вмешательства по длительности, по травматичности, можно это совмещать или нет. Вот эти вот два оперативного вмешательства вместе. Но мы... Часто это делаем, это очень хорошо. За одну анестезию, за одну госпитализацию, за одно обследование. То есть вы как раз сразу корректируете несколько своих проблем, вот, так сказать, что экономит ваше время и снижает количество осложнений. Вот еще Марина как раз в продолжении нашего разговора задает вопрос. Варикоз в начальной стадии, детеролекс, компрессионный... Челки, -чел -чел да, что в данной ситуации оптимально делать? То есть мы уже как раз на эту тему mm -hmm. говорили, вот, что, mm -hmm. скорее всего, mm -hmm. это mm -hmm. надо, ничего не поможет. Надо понимать, что такое начальное, и вообще откуда это слово взялось. Да? В mm -hmm. диагнозе начальное, кстати, такой, такой формулировки мы не используем. У нас есть клинические классы, некоторые классы подлежат хирургическому лечению, некоторые нет. И там надо заниматься только косметикой или устранением симптомов. Если вы относитесь к косметическому классу, первому классу расширений, тогда, да, имеет в виду в препараты, трикотаж, устранение сосудистых сеточек. Но опять же, что такое начальник? Это такое расслыточное... Не, ну опять советуем к флебологу все-таки сходить в данной ситуации, потому что опять по детролексу и по компрессионному белью, то, о чем мы говорили, назначение должен сделать все-таки врач. Подобрать белье, правильно, объяснить, как его применять, вот так сказать, как лекарство пить, в каком объеме и какую длительность в данной ситуации, да? Значит, еще... Это ошибка, это да. компрессионные изделия, которые продают пациенты не того класса компрессии, Поясни, да. Которые не показаны, а просто снижают качество жизни еще больше а это нужно, конечно, обсуждать лично, в Вот еще очень хороший вопрос, Лена задает Здравствуйте, появление синяков без ушибов, каких-либо ударов Бывает так, что синяк может появиться сам по себе? Является ли это заболеванием вен? Вот. Это, я думаю, частая проблема, которая как раз у женщин да. есть да, Внезапный хоп и появление синяка на ноге Mm -hmm. Да, это очень часто, действительно, часто, часто повод к обращению к фриболу, или это на самом деле надо искать причину абсолютно не в венах. Конечно, грубые варикозные расширения, запущенный варикоз, изредка может давать даже кровотечение, но, судя по всему, вы описываете немножко другую ситуацию. Если спонтанное появление снепов, то надо искать какую-то другую причину, здесь дело не в венах. Это может быть... А, нарушение свертывающей системы крови. Это может быть нарушение выработки факторов свертывания, например, патологии печени. Это может быть прием некоторых лекарственных препаратов, которые влияют на свертывание. А, это не нефлюгологический вопрос. Да, это ломкость сосудов каких-то артериальных, артериол мелких там, да. То есть, ну, имеется в виду даже не венозного компонента, лекарственного, да, как какого-то. и правоскулиты, насколько я помню, относятся к ритматологической патологии. Uh -huh. uh -huh. Фребологические заболевания... Для них это не то есть не приводит, то есть забол заболевание вен как к спонтанным синякам нет в данной ситуации. Понятно. Ну что, я думаю, что мы подошли как раз к хирургии более серьезных дел, да, сказать, что и нужно, и, можно и нужно делать, да, то есть если есть действительно варикозно расширенные вены, не косметологического плана, а уже от такого лечебного. То есть на, на что обычно пациенты жалуются и что мы в данной ситуации малоинвазивно можем им предложить. сказать, что да, хирургия здесь показана, это уже наличие варикозных э, изгибных, поступающих вен на ногах, которые мы можем потрогать, пощупать, ну и, соответственно, увидеть конечно же, в mm -hmm. В последнее время у нас появились принципиально новые э, методики в которые полностью перевернули подход к, э, к тому, как можно человека от этих варикозных узлов избавить. А, современный стандарт, золотой стандарт, это так называемые Эндовенозные или эндовазальные э, термические методы, э, они пришли на смену так называемым открытым операциям, которые действительно были достаточно прагматичны и пугали э, наших э, пациентов с Из-за этого люди долго-долго гадания откладывали лечение временных нарушений mm -hmm. вен. Современные методики, они делаются только через проколы кожи. Это самое ключевое слово, я его буду там, я еще не раз повторять. Любая цель, цель, любой нашей хребологической операции, что классическая старая методика, что современные эндовенозная, это ту или иную вену ее, по сути, ликвидировать. Да? Ликвидировать как структуру, которая в себе ничего положительного не несет. Несет лишь симптомы и риски тромбообразования, по сути. А вместо того, чтобы делать как раньше, когда эту вену пересекали, перевязывали, удаляли, мы можем ее, причем вы, вы, вы, вырывали зонтом специальным, да, то есть нет, не то, да, что да, а вытаскивали вытаски на расстоянии метр, то есть ее вырывали из тканей. То есть это операции, конечно, ужасные были. Да, это были достаточно травматичные процедуры, которые были сопряжены с большим количеством побочных эффектов. А, как говорят наши пациенты, вытягивали. Да. Вытягивали. Вот это вот вытягивание это уже полностью прошлый век. А современные клиники должны эти операции делать только мини-инвазивно, вот этими методиками, либо радиочастотная, либо лазерная и, коагуляция. То есть суть в том, что мы эту вену вместо вытягивания запаиваем изнутри uh -huh. с помощью специального тоненького катетера, тоненького инструмента, который вводится по контролю МУЗИ в эту расширенную варикозную вену. А после этого запаивания вена превращается такой как бы штяжек, шнурочек там внутри ткани, и постепенно начинает лизироваться, то есть рассасываться. В итоге она полностью исчезнет, как будто бы ее удалили открытым путем, как это делалось раньше. Коротко я бы хотел остановиться на побочных эффектах, которых нет у современных методик, которые были раньше. Даже не побочных эффектов, а неудобств, я бы так назвал, для пациента. эндовенозные методики, они... В отличие от предыдущего поколения операций, они не требуют ни сболивающих, ни перевязок, ни снятия швов, потому что у вас не будет швов. Все делается опять же через прохолод кожи, только иголочкой. А в тот же день после этих процедур пациент полностью мобилен. Вы можете делать все по своем вот общем потоковому пределе. Вы можете поехать за рулем, пройти в магазин. Да, ходить, гулять, все гулять все да, на Необходимо около 45 минут а, прогулка. Uh -huh. а, вот. Единственное временное, я бы сказал, такое а, ограничение, это тяжелые спортивные нагрузки там, с поднятием тяжести, с приседаниями, со штангами и так далее. Но это в пределах примерно двух недель. Был недавно интересный случай. Моя пациентка примерно через 3-4 дня после такой операции она играла в пенсию. Uh -huh. То есть эти процедуры, они по своей сути, по своей травматичности, я бы сказал, что это менее травматично, чем удалить зуб. Ни одного пациента даже не требуется безболь. Проколы, через которые мы делаем эти процедуры, они не болят, они заживают в среднем за сутки. Собственно, вот этим, эти методики современные кардинально отличаются, и абсолютно не стоит их бояться, делать все одним днем. И вы абсолютно не выпадаете из своего какого-то повседневного образа жизни, своей бытовой активности, социальной активности. Вам не требуется больничное место. И в тот же день вы можете вернуться к своему обычному труду, к работе, а вот Разница, раз, Разница есть в утреннее, вечернее время делать. То есть, как бы, за, за сколько перед за сколько перед сном это можно делать? Ну, условно говоря, человек не может себе позволить выделить время а, там и, так сказать, он работает и, и работает. Да, можно это сделать в 18 часов, в двенадцать часов, то есть в конце рабочего дня, чтобы человек приехал в клинику, сделал и уехал. А это нужно сделать в любое время. Зачастую да, да? угу. эти операции делают местном обезборании под местной анестезией это возможно это не требует длительного голодания угу. это не требует... подготовки какой-то специальной, да. специальной да да специальной объемной какой-то активной подготовки как перед какими-то другими большими вмешательствами это можно сделать вечером а, без разницы. Угу. Но Это... я насколько понимаю, то здесь обезболивание местное нужно просто для прокола и введения катетера непосредственно просвет вены. Потому что а, сама стенка вены изнутри, она лишена болевых рецепторов. То есть в этой ситуации любое воздействие на саму стенку вены, то есть нам кажется там так, да, то есть практически боли в данной ситуации никакой нет, потому что рецепторов болевых в этом месте нет. И, соответственно, именно с этим связано, что это более легко проходит для пациента, проблем никаких нет, он может двигаться, и действительно, как вы говорите, очень важно да, даже активно себя повести потом, да, чтобы, так сказать, улучшилась эта там, ситуация. А при каких стадиях, ну, вернее не стадиях, а классах, то есть вот это вот, насколько можно обойтись пункционными методиками, да, условно говоря, там, ну, если, например, на, на нога усыпана вся вот этими... Варикозно расширенными венами, да, есть ведь еще понятие такой мини-флебектомии, да, то есть мы где-то на каких-то участочках все равно, то есть мы вынуждены какие-то короткие участки вены там удалить, убрать и в сочетании это сделать, например, с той же самой радиочастотной абляцией вен. То есть вот как бы кому нужно сделать так, кому так, вот есть, можно на пальцах это каким-то образом объяснить. Uh -huh. международной классификации. Из них первый класс является косметическим вопросом, а все остальные пять это показания к хирургическому лечению. Uh -huh. Любой объем варикозных изменений от второго класса любой объем можно соперировать только через прокол современными uh -huh. методиками. Количество узлов, один это узел или это 20 узлов, не принципиально. В, да. угу. в, в любом случае техника только через проколы. Речь о каких-то разрезах на ловение швов не идет вообще. Если такой вариант рассматривается, ну, скажем так, в беседе между любовным и пациентом, который планирует оперироваться, я даже это комментировать не буду. Ну, понятно. То есть, это а, делать не это нам надо, надо, да? Ага, это делать так. не надо. Это полностью, скажем так, это будет нивелировать все преимущества, преимущества современной методики. Ага, ага. Потому что там, где разрезы, там рубцы, шрамы, ага. швы. Швы могут воспаляться, расходиться, даже нагнаиваться, могут вызывать большую гематому. Особенно, как делали раньше, где делали... В паховую да. Складки, да. Uh -huh. вот. То есть наличие даже одного, условно говоря, вот такого разреза, они будут нивелировать все преимущества современной методики. это вернее, uh -huh. а, По поводу мини Минифлебоктомия – это один из этапов uh -huh. нашей современной процедуры, который направлен непосредственно на ликвидацию именно узла. Uh -huh. То есть есть некий источник этих узлов, которые uh -huh. мы запаиваем, коагулируем. Uh -huh. Есть исходящие из этого источника uh -huh. узел и uh -huh. узлы. Uh -huh. а, Минифлекоптомия точно так же делается только через проколы. Uh -huh. а, и это дополняет, это второй этап, по-моему, операции, той же одной операции после эндовенозной коагуляции. Uh -huh. а если у пациента узлов нет, а есть только, нужен только эндовенозный этап, Соответственно, минифлебоктомия иногда может не потребоваться. Uh -huh. Если же узлы снаружи имеются, значит минифлебоктомия иногда будет а, коагуляцию. Вот, а такое осложнение, как флебит, да, то есть именно воспаление вен на фоне э, варикоза, насколько это меняет тактику по лечению, так сказать, это делает, ну, условно хирургию нужно, так сказать, более активно, да, применять в данной ситуации, каким образом, то есть как вот себя вести, но ну, это как с геморроидальными венами, да, с геморроем, то есть понятно, что на первом этапе нужно воспаление снимать, далее там обязательно нужно, так сказать, проводить оперативного вмешательства, вот чем опасны вот эти вещи, да, то есть вообще вот, чем опасно само по себе расширение варикозных вен, к чему это приводит и как с этими осложнениями бороться в дальнейшем? Так называемый тромбофлебит, или флебит, это по сути осложнение варикозного расширения вен, по сути развитие тромбофлебита значит только одно, что мы вовремя не полечили варикозные вены, вены, вены. Да. Мы дождались осложнения, не ликвидировав эти варикозные узлы до того. Развитие тромбофлебита требует срочного обращения. Опять же, к флебологу и срочного выполнения УЗИ, как и любой другой травматический эпизод. После того, как мы этот тромбофлебит помечем, медикаментозно, консервативно, то есть купируем этот острый процесс, это занимает в среднем около 4 недель, то есть период пока мы компенсировано это, это После того как оно стихло, необходимость хирургического лечения варикоза она никуда не не делась. Благодаря mm -hmm. останется, но в послеоперационном периоде э, уже сам факт перенесенного тромбобледита он будет, э, скажем так, добавлять нам заботу. Mm -hmm. Что я имею в виду? Нам нужно будет следить за тем, чтобы пациента не развились тромбатические новые какие-то эпизоды, поскольку у него уже будет отягощенный тромбатический анамнез. Да. И продолжительность и наблюдения, и профилактики после венозной операции без тромбофлебита или с переместным тромбофлебитом, они могут быть разы разные по продолжительности. Но условно, как вы говорили, в теннис на третий день сразу не... Поиграешь и, уже, я то я есть нужно, и, и, и, уже, и, да, да, уже как а, бы здесь изменения, да. Да, то есть это усложнит задачу, усложнит жизнь, а, и пациенту, и нам а, ничего от этого положительного, вот выжидания ожидании, и, а, и, скажем так, состоявшегося тромбофлебита никто ничего не хочет. А как он проявляется, как пациент увидит или узнает, что у него развился этот а, флебит, то есть что прям надо немедленно бежать к врачу? годами или даже десятилетиями, но если разовьётся тромбохлебит, то такой пациент нам очень быстро в течение mm -hmm. дня mm -hmm. года, mm -hmm. потому что просто будет очень сильно болеть, болеть будет mm -hmm. непрерывно, mm -hmm. варикозная вена может уплотниться, покраснеть, образовать такой плотный болезненный тяж по ходу ноги, и зачастую этот тромбохлебит может захватывать вышележащие вены. Если тромбоскопик переходит с болью например, на бедро, да. иногда это является показанием к госпитализации. Угу. То есть это еще более сложная для пациента ситуация, которая, опять же, случается, потому что вовремя не были ликвидированы прикосные узлы. Ну, Просто не беспокоящие. Вплоть, да, да. вплоть то, до, до, до того, что нужно будет вену перевязывать да, выше. Ну, я просто имею в виду, что какие-то вещи, так сказать, более активные, хирургически нужно будет принимать, чтобы спасать уже, да, да, да, пациент от возможных осложнений, которые могут привести к летальному исходу, чтобы понимание у них было, то пациенты думают, ну, варикозно расширенные вены, то есть это косметика, еще что-то, то есть нужно понимать о том, что развиваются осложнения, которые могут приводить к летальному исходу, то есть пациент может от этого умереть, если вовремя не оказать определенную помощь. Помощь. Вот. А чем тромбофлебит отличается от тромбоза? Да? То есть я думаю, что это тоже нужно пациентам обязательно знать. И в каком случае осложнения гораздо более тяжелые да, или более опасные с воспалением или без воспаления? По сути эта терминология, она условная, она просто разделяет поверхностную и глубокую вену Вены, а тромбоз угу. – это так называемый тромбоз фен. А, по сути своей, по механизму, и тот тромбоз, и тот, они практически одинаковые. одинаковые. Но а, тромбоз в поверхностной вене, он, условно говоря, условно говоря, более благоприятен, более безопасен, чем тромбоз в глубокий вены. Если же тромбоз в поверхностной переходит на глубокую, то, опять же, как мы говорили выше, это показание экстренной госпитализации. Так вот, тромбоз глубоких вен это в любом случае экстренная патология, это длительное лечение как минимум несколько месяцев. Как правило, сейчас современные опять же, препараты и технологии позволяют лечить тромбоз глубоких вен консервативно, но иногда это тоже требует экстренных хирургических решений. Ну, тромбоз глубоких вен он опасен миграцией фрагментов тромбов в жизненно важные органы, что мы называем тромбоэмболии. Тромбоэмболия может случаться, по сути, и с поверхностных, и с глубоких вен. И, собственно, почему мы угу. говорим об экстренности процесса? Мы никогда не знаем без обшлеваний, где не граница тромба имеет этот тромб подвижную поверхность, или он полностью прикреплён да. Это видно, по сути, только на УЗИ. Угу. Более того... При осмотре может иметь один уровень А на УЗИ будет располагаться... Да, Еще выше да. И так называемые флотация его есть, то есть он вот действительно шевелится и как раз опасна именно вот эта часть, которая может оторваться и уйти вверх по сосудистому руслу, закупорить э, вены в легочных э, артериях, вот, и так сказать, вызвать еще дополнительные спазмывания их, да и так сказать, вот это как раз вещь, то о чем я говорил, так сказать сопровождается высокой летальностью в данной ситуации. Да, то есть из небольшой... Он может получить амбулаторно, в поликлинических условиях одним днем. Мы можем получить тяжелую ситуацию с госпитализацией, с осложнениями, в ряде случаев даже с импульсизацией последующей. Угу. Поэтому также да, тромбозы глубоких вен ⁇ это очень важный. важная нозология, важное заболевание. В этой ситуации я бы сказал, что лучше перестраховаться. Да. Uh -huh. обратиться к флюгологу по поводу как как какого-то отека голени, а не найти гематомоза, а найти, например, ортопедическую патологию, uh -huh. или посредственное какой-то травму так далее, или заболевание сустава или с отеком каким-нибудь синдромом, но исключить острый или подострый травматический процесс. Понятно. Ну вот у меня э, как, как раз у друга катался на лыжах в Швейцарии, да, там, так сказать, ударил там в колено. Вот, и его удивило о том, что прежде всего, прежде чем делать рентгеновские снимки и прочее все эти там, МРТ, смотреть хрящи и прочее все, говорит, меня немедленно отправили к флебологу в клинике, то есть сделали УЗИ ВЕН, прежде всего они исключают как раз эту проблему, а дальше уже занимаются планово своими ортопедическими вещами. То есть вот это очень в данной ситуации важно. То есть если мы подытожим с вами, косметология, понятно, то есть мы делаем инъекции определенные, да, то есть это инсулиновые шприцы и тонюсенькие иголы, инъекционно, То есть мы косметику все это выправляем очень быстро, опять же амбулаторно. Если у нас есть варикозно-расширенные вены поверхностные, то независимо от стадии, маленькие, большие, много, мало, по идее их лучше так сказать, прооперировать и убрать. Да? Делается это малоинвазивно, опять же, через проколы, вот, то есть через иглу амбулаторно, то есть фактически все это можно сделать и любую проблему убрать, не дожидаясь грозных осложнений, которые потом, так сказать, будут осложнять вашу жизнь, удлинять период восстановления, реабилитации, делать лечение более сложным, но самое главное, то есть как вот, ну, например, и в наших хирургических всевозможных заболеваниях в животе, то есть запущенные механизм осложнения, до да, то он как раз говорит о том что при каких-то либо обстоятельствах то есть вы на нагрузку более усиленную сделали, да, или какие-то ушибы были, еще что-то, то есть это может вернуться, да, одно дело плановый варикоз прооперировать без осложнения, да, и эта тема будет практически закрыта у вас, вот, а, так сказать, оперированные осложнения или в период осложнений или еще что-то, то есть это новый этап хронической болезни, которая периодически может возвращаться и ради которой человек уже начинает жить и понимать, что с его ногами есть серьезные проблемы, которыми нужно постоянно заниматься, постоянно контролировать, смотреть и прочее все. То есть как бы человек ну, себе на всю оставшуюся жизнь имеет проблему. Вот, и доктор флеболог становится его лучшим, так сказать, соседом, там, другом, я не знаю, что-то. Да, а иначе можно все это сделать, все, и забыть эту тему. Это очень важно. У нас еще вопросы с вами есть. Значит, а, а, то самое, а, как можно долго принимать ксарелту? Может ли она вызывать желудочное кровотечение? Вены очень глубокие, варикозная болезнь, я так понимаю, очень выраженная. Вот именно по поводу антикоагулянтов спрашивать, насколько ее можно принимать долго. Обычно эти препараты назначают курсом примерно 4-6 недель И, в пределах полутора месяцев. Если вы принимаете это по поводу тромбоза глубоких вен, минимальный срок, если мы имеем тромбоз до уровня колена, это 3 месяца. 3 месяца. Ну, иногда mm -hmm. от, 3 до 6, от 3 до 6 месяцев. Если мы имеем тромбоз подтвержденный тромбоз высокий, так называемый, партимальный тромбоз, это уровень бедра или даже выше, выше паховой складки, то срок варьируется от 6 до 12 месяцев, и в каждом случае продление срока определяется лечащими врачами. Uh -huh. а Зарывок достаточно безопасный препарат, он имеет высокий профиль безопасности, эффективности, он порядка 5-6 раз реерва дает какие-то элементы кровоточ... кровоточивости, кровотечения, чем, например, предыдущая генерация препаратов по типу а, но надо не забывать, что любой препарат его прием и длительность приема должны быть обусловлены определенными показаниями, определенным диагнозом. А, здесь нужно понимать, такой исходный диагноз. Что мы <сؤال> лечим? <сؤال> Если мы лечим по родным, Ну, понятно, все, знаем, да, дисплей, да, дисплей, да. Дисплей, ну, дисплей, да, здесь. Да, мы добавить, мы можем, что понятно, если есть какой-то желудочный анамнез, то есть если есть эрозивные гастриты, хроническая язвные болезни и прочее, все, то есть на это нужно обязательно обратить внимание. В данной ситуации желудок защищать, то есть надо принимать лекарства, которые блокируют вырубку соляной кислоты в желудке, то есть защищать как раз слизистую, потому что риски возникновения кровотечения в данной ситуации будут высоки. Если желудочной анамнезы нет, вот, то нужно обращать внимание на то, что ну, как бы может быть определенную соблюдение, Диету, не есть каким-то жареного, жирного, острого, там уменьшить прием алкоголя на время приема этого лекарства. Да, так сказать. И если какие-то все-таки погрешности есть, или есть какие-то ощущения или симптомы, первые, то все равно лекарственную терапию, желудочную нужно принимать обязательно. И желудок свой в данной ситуации защищать. Вот, Значит, по МРТ коленного сустава в диагнозе варикозное расширение подкожных вен Что это значит и насколько это опасно? Снимали колено, МРТ, выставили варикозно расширенные вены Скорее всего, просто расширенные вены попали в зону сканирования сустава Поскольку по внутренней поверхности бедра и голени у нас идет, находится та вена, которая чаще всего создает, формирует варикозные узлы то есть это как случайная находка, в этом случае надо смотреть взять на и ниже лежащие угу. отделы этой вены, а, и а, оценивать ее состояние с точки зрения хрибологической. Есть еще одна вена, которая может давать варикозное расширение, так называемая малая подкожная вена, она проходит по задней поверхности, под, и под и коленом. Ямки. Она угу. впадает в подколенную вену, там она тоже может попасть в зону сканирования. То есть, либо это, либо, друг, либо одна, либо другая вена. Мы попали в зону сканирования и... Но в любом случае, наша рекомендация обязательно сделать УЗИ вен. К флебологу обязательно сходить, посмотреть и разобраться, да, что в данной ситуации да. есть. Значит, еще вопрос от Лины. Нет визуальных признаков, но бывают дни, когда не, не могу ходить. Очень болят голени обеих ног, без признаков опухания. Масть помогает. Что в данной ситуации делать? Как раз вот то, о чем мы с вами говорили. Появляется какой-то болевой синдром, да. Да, и, так называемая хроническая венозная недостаточность может давать э, похожее ощущения в ногах. Базовый метод, я думаю, что если это все-таки венозная симптоматика, то хотя бы компрессионные гольфы уже дадут вам улучшение. Но нужно понимать, что причин для каких-то неприятных ощущений в ногах, их очень много. Это может быть венозная патология, это может быть ортопедические заболевания, это могут быть нейрогенные боли. Синдром усталых ног определенный, да, синдром, то есть этому усталости... Спокойной ног, ног да, да, понятие, да, да. Да, да, да. Кстати, курируют, да. курируют, кстати, тоже неврологи, это угу. обменная амбулация. Да, да, да, по сути. Да. Вот. да. То есть, если мы говорим про венозные симптомы, можно было бы начать хотя бы с компрессионных изделий. Вы почувствуете разницу буквально за несколько дней. Если же это невинозный симптом То опять же надо разбираться Надо смотреть вас угу. точно и опрашивать угу. У Елены есть вопрос Подозревает опухоль в кишечнике Какое обследование лучше пройти МРТ и КТ Если обе ноги в капиллярах Лопнувшие Это косметика То есть вот эти вещи да? Но здесь если мы говорим о самой опухоли То надо если это таз малый Лучше пройти МРТ с контрастным усилением Это раз да. Вот. Но например в нашей клинике То есть любые Пациенты, которые планируются на оперативное вмешательство или идут на оперативное вмешательство, на любое под общей анестезией все, что мы делаем, тем более, если это онкологический пациент с подозрением на какое-то опухолевидное образование, мы всем обязательно в стопроцентном обязательном порядке делаем УЗИ ВЕН, нижних конечностей осмотров либолога, да, потому что риски, что уже проблемы есть, они высокие и всегда существуют, а то, что они могут возникнуть во время оперативного вмешательства, то есть, так сказать, опять же, они есть. Да? И в этой ситуации мы делаем осмотр, ставим диагноз, есть или нет в настоящее время. И если с венами все хорошо, мы обязательно проводим целый ряд профилактических мероприятий, которые не позволяют нам получить осложнения в послеоперационном периоде. Как раз речь идет и о медикаментозной терапии, коррекции, и об о, так сказать, компрессии определенных -чет -чет да И во время оперативного вмешательства мы надеваем специальные компрессию, аппараты, То есть это, скажем так, управляемая компрессия, которая имитирует ходьбу во время оперативного вмешательства, сделает определенные, вот то, о чем мы говорили, Помпу запускает мышечную, чтобы как раз кровоснабжение венозной в нижних конечностях во время длительных оперативных вмешательств не ухудшалось. Да, то есть это очень важно. То есть целый ряд мероприятий профилактических обязательно, то есть вот этих вот всех осложнений, которые часто возникают у пациентов после оперативных вмешательств, особенно после онкологических оперативных вмешательств. Поэтому здесь нужно делать обязательно нужно делать УЗИ. Да? То есть, я вот как бы на ваш вопрос ответил как хирург, потому что вот, значит, внутренний геморрой у мамы третьей стадии, что делать в данной ситуации? Ну, я понимаю, что это тоже проблема сосудов, вот, как бы к флебологу это не относится никаким образом. Я советую вам прийти к нам на консультацию в клинику, вот, проктологи посмотрят вас, маму, вернее, да, мы проводим подобные оперативные вмешательства, и малоинвазивные в том числе, вот, и, так сказать, выставят диагноз, так сказать, требует это или нет оперативного вмешательства, если нужно, то в каком объеме, И если вы дадите «да», так сказать, то мы все маме вашей сделаем. Сейчас, вот смотрите, тоже как бы 22 октября выполнена фундопликация а в январе радочастотная абляция пищевода. Через какое время можно сделать плановую флебоктомию? Ну, здесь, я думаю, что все-таки, наверное, речь будет идти, как мы говорили, не о флебоктомии, да, о современных методах радиочастотной абляции, вот, например, по нашим мероприятиям, да, так сказать, можно делать, хоть, условно говоря, завтра. С точки зрения вот ваших... Абсолютно верно, да, то есть как бы можно не откладывая, то есть если эти проблемы есть, вы собрались, тем более, если вы в январе делали радиочастотную обляцию, то есть у вас уже большое количество анализов собрано, да, так сказать, есть определенные обследования, вот, и вы можете обратиться хоть в понедельник, условно говоря, хоть завтра к нам в клинику, вот, пройти консультацию флеболога и УЗИВЕН и сделать радиочастотную абляцию, проблем никаких в данной ситуации нет. Вопрос от Ирины. РФМК-17. Это показатель тромбоза или нет? РФМК-17. Большими буквами. Это латинские буквы? Нет, русские. Я вот просто как бы, здесь. Ирина, можете уточнить да, для нас? Потому... Ну, одна, одна строчка. Я думаю, что Ирина нам сейчас допишет по вопросу да, в данной ситуации, что она имела в виду, потому что я всегда... Показатель тромбоза – это сочетание, сочетание клинических проявлений данных ультразвука и данных анализов. Один какой-то параметр, изолированный, даже если он измененный, он ни о чем не говорит. И не говорит об остром тромбозе, естественно. Да. Я сейчас еще просто просматриваю, мы вопросы с вами пропустили, не пропустили, чьи-то, да. Ну вот ВКонтакте более активные, смотрю, как бы наши слушатели, вопросы все задали, да. В Инстаграме всего один был вопрос, в отличие от соцсети ВКонтакте, где вопросов задают больше. Бывает так, что несла пакет в руках, а потом убирала, и палец синел, и припухал, болел. Но ну, это как раз, наверное, к вопросу, то о чем мы говорили, которые синяки на ногах образуют спонтанно, да? Видимо, проблема та же самая. Больше, больше похоже на патологию сухожилия. Как раз, на вот, да? А бывает то, то что прям он синеет и прочие все эти вещи, то есть это то же самое, именно, да, проблемы... И, то есть... Как сосудиков, да, чаще всего проявляется вот именно резким изменением цвета кожи на кисти. Синдромом районо занимаются в основном неврологи. Uh -huh. Ну вот тоже вопрос от залины. Значит, варикозный тромбоз малые подкожные вены и большой подкожную вену, нужно оперировать или нет? Если это тромбоз той вены, которая была изначально варикозно измененная, если я правильно понял, значит это уже. Если они уже тромбоз уже произошел, значит нужно выждать некоторое время и ликвидировать эти вены в любом случае, потому что они могут быть источником рецидивного повторного эпизода тромбоза. Угу. Ирина дописала растворимый фибриномономерный фебри -фебри комплекс, да, то есть это из кагулограммы, не из генетики, а, да, да, да, да. да, да. Угу. Это, и uh, на воспаление и, может и, реагировать и, да, на любое. Да, эти, эти параметры могут быть упомянуты по другим и причинам. У нас порядка двух десятков различных uh, факторов uh, свертывающей системы. И от одного какого-то изменения мы не можем отталкиваться. В любом случае нужно знать анамнезию, клиническую картину оценить, и симптомы оценить. То есть все, все оценивается в комплексе на основании одного анализа это угу. не, не целиком а, Значит, от Залина еще вопрос: можно ли оперировать лазером, да, то есть в данной ситуации? Но это у нас речь идет только о виде энергии, которая подводится в просвет сосуда, расточотная абляция, лазерная. А вот, кстати, разница в данной ситуации есть вообще по большому счету существенная, то есть абляция это как -то как. -то... большой, большой разница не имеет. Это То есть, равно, что радиочастотная обляция, что лазерное это, воздействие, и, да? Рустные uh -huh. методики, это больше, чем имеет э, смысл именно для оператора, для хирурга. Uh -huh. И в, той, в, той, в, том, в том варианте мы изнутри запаиваем да, вену, подводим к ней изнутри к стенке вены э, тепловую энергию, завариваем ее. Дело лишь в том, что заварить, запаять ее, коагулировать ее можно одним или другим девайсом. Угу. методология анестезия послеперационное ведение подготовка все операционные моменты и все бенефиты то есть преимущества этих методик они для вас для пациентки будут абсолютно отдельно. одинаковые то есть понятно да то есть что что чем владеет хорошо хирург тем можно в данной ситуации делать то есть разницы абсолютно никакой нет какие противопоказания да, для оперативного вмешательства по поводу вари козан спрашивают то есть какие есть противопоказания ну, при же, варикозной потому, болезни? Чтобы были, абсолютные, да, чтобы были абсолютные противопоказания к операции, чтобы их нельзя было как-то скорректировать, и вам точно а, надо будет отказать в эндовенозной коагуляции таких противопоказаний, ну это, это фантастика, честно говоря. Uh -huh. Эта процедура, она в себе, она имеет такой полуампулаторный характер, и по травматичности менее травматично, чем, например, ударить зуб коренной, поэтому представьте себе ситуацию, что у вас будут непреодолимые какие-то препятствия, какие-то стойкие противопоказания. Ну Эти... это по большому счету как внутримышечная инъекция, так чуть-чуть по инвазии больше. Ну так вот. Ну как-то, не знаю, как а сравнить. Да, да, сравнить. Да, да. Угу. пациент, которого мы оперировали, ему было 86 лет. Uh -huh. а, как перед любой другой операцией, абсолютно другой операцией, да, какие-то сопутствующие, декомпенсированные заболевания, uh -huh. которые надо корректировать, которыми надо заниматься, они в любой хирургической операции будут помехой. А, но мы не можем здесь выделить, что именно для флюбологии это будет проблемой. И Понятно. Я в случаев не припоминаю. Понятно. Ну, как правило, это острые воспалительные процессы, то есть мы не оперируем пациентов да, там, с температурой, с ангиной, с пневмонией, с бронхитом, с синуситом, какой-нибудь там фурункулез обширный, там еще что-то. То есть, как для любого оперативного вмешательства, то есть все острые заболевания должны быть в данной ситуации ликвидированы, переведены в хронические. Вот, как бы в данной ситуации все, по большому счету, ничего остального, так сказать, для противопоказаний абсолютно нет. Ну что, мы по большому счету с вами отработали прекрасно, даже больше час шестнадцать, вот, так сказать, очень такое длительное время. Большое количество участников у нас приняло, вот, так сказать, в нашем прямом эфире. И я думаю, что, уч... да, какие анализы нужно сдавать на операцию при варикозном, как раз, да, да, да. имеет полуамбулаторный характер а объем подготовки он может быть немножко меньше чем перед а, какими-то обширными полостными вмешательствами или тем более онкологическими вмешательствами или вмешательствами на суставах что-то такое серьезно а обычный базовый а, комплект анализ в общем анализ крови мочи биохимия группа крови резус да, да, да. фактор да, да, электрокардиограмма, вот, рентген, да, осмотр, терапия. по большому счету, все. Вот. Еще вопрос есть что есть варикоз на правой ноге. Периодически ощущаю онемение. А Проявление это варикоза или нет в данной ситуации? Онемение а в конечности. Ощущениями. Часто это подтягивание, какие-то тянущие боли, Они не менее, ну скажем так, да, может быть, может сопутствовать, может быть и самостоятельная патологии. но уже то, что у вас есть узлы с какими то неприятными ощущениями, это симптомы, это тоже говорит дополнительно... Что надо делать оперативное вмешательство, да, с ними нужно прощаться, да. Угу. Ну, еще раз я хочу напомнить, что мы работаем в Швейцарской университетской клинике, город Москва. Вот, так сказать, сегодня у нас в прямом эфире с нами кандидат медицинских наук, руководитель центра флебологии Швейцарской университетской клиники Дмитрий Васильевич. Сказать, он работает очень активно и много, и как раз занимается малой инвазивной Фриопатологии. Вот. Вы можете записаться к нему на консультацию по телефону 985-222-1087. 985-222-1087. Или написать в личку мне или ему фамилия Даньков. Вот. И, так сказать, можно, если что, написать мне на электронку, я перекину. Коллеги, да, так сказать, Пучков, КНКВ, Собака, Мэл, Ру. То есть в этой ситуации всегда есть связь, связь с клиникой, связь со мной, непосредственно связь с, с врачом-флебологом, э, вот. Пишите, обращайтесь, мы работаем ежедневно, операции проводятся ежедневно, клиника располагается в центре Москвы, она хирургическая клиника, и как в оперблоке проводятся эти оперативные вмешательства, у нас два оперблока, так и все популяции, о которых мы сегодня говорили, они выполняются амбулаторно. То есть в этой ситуации нужно помнить и знать, поэтому мы ждем вас, Прекрасно мы сегодня отработали, большая была активность. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие сегодня в прямом эфире, Дмитрий Васильевич, да. и я думаю, что это не последний наш разговор с вами, я думаю, что так сказать, темы их полно, и мы будем постепенно освещать и рассказывать нашим слушателям. О нашей клинике, о наших возможностях, о флебологии, о новых методах, о каких-то, так сказать, проявлениях науки в этом, да, тем более, что вы человек активный, вот, научной работой активно занимаетесь. Я думаю, что с самыми свежими новостями вы с нами будете делиться. Благодарю вас. Будем делиться. Да, да, да, да. Спасибо. Хорошо, Хорошо. Все, всего доброго всем. До новых встреч. Искренне ваш, профессор. Почков, да, увидимся с вами в прямом эфире в следующее воскресенье. Всего доброго всем.